Строительство колеса обозрения вокруг света обойдется ривьере в 200 миллионов рублей. Аттракцион планирует открыть уже в начале июля этого года. Опоры будущего колеса обозрения уже установлены на месте строительства. Татарстанский стрелок Мосин завоевал серебро этапа Кубка мира в Бразилии. Василий Мосин завоевал серебряно-медаль на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Рио-де-Жанейро. В набережных Челнах пройдет всероссийский фестиваль граффити. Темой фестиваля выбраны космические дебюты. Тема выбрана не случайно в 2016 году. исполнилось 55 лет со дня первого полета человека в космос.